Ёпки Оп В до на вашем мониторе с меня с симптомс Будем сегодня с вами проходить Но с вами так Но на начало мы вот так сделаем Вот так Можем немного, но... Потом мне, ребят, придется вырезать. Ну вот так. Так. А что у нас по карьере? Я уже это пролог, ребята, прошел, вот. Давайте мы вот это катнем Котнем вот эту гоночку, да. Котнем мы ее ехали очень громко ребят это сделано все очень громко легче стало намного лучше давай тазик, тазик давай фигарь едет едет машинка едет да Я такой еды и нарезаюсь. С Пиццер... Херптом. из They get on Ура, ребята, я выиграл. Это какой-то это, да? Давайте сфотографируем все мы, вот. Дачка мы сделали вообще. Давайте мы вот эту гонка сделаем. Да. Вот. Oh, my God. Ой, а так что? Ну шо нормально? Нет, никакого востоку. нарушения нету. Нету. Нет, ничего нету. Какая сводка сегодня? Никакой нету сводки. Красный Какой красный оранжевый? Вызов принял, следуй на место. Вс. Погоняйся. Погоняй. Сколько мне их? Диспетчер. Чарли 6. Добрый вечер. 10.96. Наблюдаю. Присоединяюсь к вам. Объект красный Volkswagen. Скорость выше допустимой. Диспетчер 10.85. Восемьдесят Один, не справишь. Десять четыре. Чарли шесть. Поехали, родной. Поехали. Покатаемся. Вызывай своих друзей под крепление. Давай. Всего друзья вызывай. Диспетчер, я свободен. Выезжаю. О, давай, родной. Выезжай. Попробуй перекрыть ему дорогу. А то он один не справится. Не справится. Так, всех, О, Привет, туру, Да Да. да. да. Ответ отрицательный. Чарли У нас но... Добрый вечер. Помощь не требуется. Продолжаем погоню. Я присоединяюсь. где Давай Не надо приготавливаться. Ну, что, ребята, сливаемся, да? Это полиция! Да. Товарищи! У пушки! Минус! У меня периодная проблема! Наши машины не приспособлены для такого! Вот! А я что говорю? Не приспособлены я для такого! Район, я его а откуда там? Ну, откуда там? Падлы! Взялись откуда не поймать! Покажу! Откуда там? и будем сниматься. Вот, Если, 10, 30, 30. Если вы хотите, давайте сольемся. Вижу объект, идет Матон, Давай. Вон. Прекращаю погоню. Повторяю, Да он тут припалываешься. Ты, ты, да... ты прикалываешься надо мной. Тупень. Тупень ты, ты издеваешься надо мной или Он бесит меня, он издевается. Давай. Ты где? Прежде чем скрыться нарушитель, двигался назад. Поставит стрит. Отцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код 6. Давай. Скипан. Давай. Уточнить координаты. Да. Подробности на экранах. Йо. Йо. Тобой заинтересовался один козел, Соти. Он в черном списке. Ну так, мелочевка. Это твой шанс. Не проспи. Ну а да? У меня машин прокачивать ребята вообще не буду. Так, давайте с вами пропадем соперника. Сани, Сани. Сани. Да, Сани? Давай, Сони! Сони! Давай, Соник, Соник, давай! Ё-ба-ба! Давай. Ну, давай! Обязательно я обязательно её должен тебя отжать. Понял? я отожму тебя я на этом ведре ездить не буду давай ты мне должен свой это дать мне ключи от машины да к тебе вот к тебе к тебе сони да ты должен мне свои ключи обязательно дать от обязательно на него любит а шалит шалит блин да едем Нормально. Ельге, не слушай эту музыку. Да ну тут прикалываешься. Иди ты нахрен. Вот. Да, врешься, да. Правильно, сюда. <смех> Нет, спасибо. Они не... понятно, Понятно, все. Саня. Давай Санни Готов свою Киску Готов Машину Белую Давай Я жду Ключки вот. Машиночки Сюда мне на, на лапу Ручки на лапы Соник. Блин, а что же вы едете, а? Вот уперлись в эту стену и едут. Ой, плюпьте, Ну шо, давай. Все. Всё. Не быть тебе Сони на пятнадцатом списке, вот. Так, вот так я. Да ну, блин, иди ты. тут трэш Вольф ни хрена не едет я сейчас походу проиграю ему а может я не проиграю спасибо а шо он что то под, под, поддаёшься спасибо, он, он мне ребят он, он мне поддается. на первом уровне он на первом кругу он врезался, а на втором он затормозил. Слушай, спасибо Сони. Давай. Да. Давай. Нафиг. Пошел по флагу последнему. Давай. Оп, теория. Оп. <плес> <плес> Меня вы видели. Меня вы видели. Это... Вы это видели? Ну, <плес> тут <breeze> как мы с масшником врезались. Смачная, ребята, врезались смачно. Мучиться, пыхтить там. Ну что, Сони? Сони. Вы видели опять ну Ребята, за это нужно лайкос влепить Ребята, давайте. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Давайте. Ради такого момента нужно поставить лайк, ребята. Вот. не не не не не не не не не не не Блин, он догоняет. У него машина, конечно, уже прокачанная. Вот. Ну что, Сони, давай. Ключики на лапу. Да. да. Ключики на лапу давай, Соня. Давай. Я готов. Откуда, блин. Ладно, ребят, будем открывать три жетона. Думаю. Значит вот это. Тут тут будет. Дачку пройдем. Я метро, я не облетраю, тачка не выиграл. Обидно. Ган, говно, а? Тачка не выиграл. это ведро не надо хотя если его покачать то можно короче ребята у меня нету слов поехали за тюнингуем хотя бы за тюнингуем я сейчас даже чувкал такого, ребят, это. Ладно. А что у него Какой стиль поставил бы я? из спойлер поставлю на мою тачку, да чтоб аппликация Я конечно могу это вот вот, ребят Знаете, еще вот такое поставлю не, нахрена надо, но ну, ну, пусть будет. Закрыто. Ну, тут вот это есть. Так. Блин. Вот так ребята у нас получилось я проиграл тачку я бы мог вот эту тачку слить было бы столько много денег я бы окупился блин наверное. ладно ребят кому кому понравилась эта серия ставьте лайки. подписывайтесь на канал всем пока